Приветствую всех на канале Многода Беслокова Папа. Это видео из пл про такси. И в этом видео я хочу обратить внимание на коврики. Задние коврики. Во-первых, я всегда пользуюсь ворсовыми ковриками. Это удобно. Здесь зимой, когда ездишь, в сезоне, очень долго вода в них накапливается. В обычных ковриках постоянно воду приходится как-то извлекать. И эти коврики очень долго они остаются... Как бы, ну, условно чистыми То есть в них пыль не видно, в них грязь не видно Вот, и как бы Меня они устраивают полностью Но я заметил проблему По задним коврикам Что люди ставят туда ноги, пятки Во-первых, они всегда ставят ноги вот сюда И считают это нормальным Пока замечание не сделаешь Как будто это коврик Я обращаю внимание, что есть коврик Но они ставят вот так на пятку ноги И я сделал вот такие вот с двумя липучками там же где коврики шьют вот я там заказал себе вот такие просто померил по размеру все эта часть у меня сюда клеится на низ и это сюда теперь большинство как бы проблем с этим мы избежали потому что если этого не сделать тогда вот этот коврик вот так загибается и потом весь снег вся грязь все вот туда потом с ног идет и там потом все это находится они а на коврике поэтому это очень важно и потом запах остается в машине очень нехороший запах. Вот. И единственное, что следующие коврики, вот эти вот, следующие ставочки, если бы я делал, я бы сделал вот сюда прям. Или бы, чтобы они вообще на сиденье заходили, как бы, хотя бы лямочки такие, чтобы туда уходили, прилипали. Потому что некоторые умудряются даже их отдирать. Не знаю, как будто специально вот так задирают их туда. Ну вот. Ну, сейчас они уже не очень хорошо липнут, но когда новые они были, хорошо прилипали. В общем, просто нужно размер вот этого коврика померить. И вот сюда в длину, то есть и заказать, чтобы сделали вот этот коврик две такие вставочки. И проблемы с пятками избежимы. Так, еще я не знаю, вот на обычные резиновые коврики прилипнет или нет. Я думаю, что нужно будет делать липучки вот здесь, как буква П, и вот здесь. То есть сделать их чуть повыше, тогда точно повыше надо сделать вот так вот липучку. П. И тогда вот этот остаток будет там болтаться, и он будет закрывать коврик. То есть это очень интересное такое, как бы интересное мое такое изобретение. Как бы я, когда вот для себя это придумал, стал очень довольный, вот. потому что меня нервировало очень часто. Если ты нервируешься в такси, то это всегда сказывается на рейтинге. Поэтому я обезопасил себя от плохого рейтинга. Вот теперь назад реже приходится смотреть. И под ковриками теперь чисто. Так что пользуйтесь хорошими штуками в такси. Облегчайте себе работу, чтобы не извести себя раньше времени и не болеть в конце жизни. А как не болеть в конце жизни от работы в такси, и я об этом в последующих видео расскажу. До встречи. С вами был Многодетный Бестолковый Папа.